Дует дует ветерок, ты мой белый мотылек. Я к тебе с букетом роз. За что хочешь не вопрос. Дует дует ветерок, ты мой белый мотылек. Я к тебе с букетом роз. Все, что хочешь не вопрос. Тысяча причин нам быть вместе с тобой Ведь когда я с тобой, я как супергерой Нравится тебя по секундам любить Не остановить, не остановить Я вдыхаю медленно твой нежный аромат Понимаю, что никак, без тебя никак Обнимаю тебя так, как последний раз Но не сейчас, но не сейчас